Зачем? Обязательно заново. Подожди, По -по -по это себе эту пожалуй. Да ебать заебал. Свои стекло. блин, Так говори. Блин. ну говорите. Что говорит? ну, я в чат написал. Ну, прочитали. А пять? Да, опять. Пап. Вы на меня-то смотрите, вы ж, вы ж меня увидели. Все, давайте. Пятьсот пятьдесят. Погласен, чел мега-хорош. Погласен, <связь> чел мега-хорош. <связь> Еще раз, ты дверь открыл. А я ...сделать свое. Да. Короче, смотрите, что хотите, а я, короче. Ты бля, у где я? Алло. Куда? Вот так вот, смотри. На него. Ладно. 50. А я типа вот этот юту магу, что ли? Нет, нет, ты. Ты типа звонишь, ты из другого места звонишь. Вот. Искандер. Че надо, что звонишь? Я говорю, потом ты говоришь. Вот, говори это слово. Я Искандры. Тут пятьдесят. Угу. А ну надо, чего спонес. Бля, еще раз. Осле него оуда. Не, я просто скажу Оу, да. Оу, да. Что тебе, тихо? Куда? Да, эскандр, да. да, зайди-ка сюда. Ну что надо, ума. Давай кроватку вместе. Вот, давай, давай. Давайте еще раз. Давай. Ахахахахаха, лук. Не, бля, давай заново. Еще раз. Я просто. Ай, да блядь, полагает, давай, все, все, все, давай, 550. 50. Эй, скажи, давай, лох. Да блядь, где этот абзац? Ну ебла. Где через 55 минут? Я сам Вот, что нашел. Тут текст просто, как я хуй знает, Давайте остановимся. Все, го-го-го. Почему так долго? Uh -huh. Почему так долго? Бандикам открывается? Нет, это по тексту. Почему так долго? Давайте просто на каком-нибудь моменте просто остановимся и завтра снимем. И текст и вдвое я открыл я открыл уже ты давай Всё. почему так долго алмаз просто есть много <смех> так давай еще раз еще раз я не а порнхап порно-хап-типа-а-а-о, черный оранжус Понял, да, что тихо. Э-та, давай. Все, три, два, один, потом. А, во, блядь, че за гофно? А, это не су. Это чё, по-моему, трожен. Это совсем дружелюбные люди, любители животных, гриферы, читеры. Люди спят, проводят движение вулкана, но не задумываются о том, зачем они живут. Любители жить или нет. Называемых называем их бандой майнкрафтеров, клаустрофобы. Есть люди, не любящие людей без определенного места жительства.